Рад всех приветствовать. Очередной выпуск, уже 16 по счету. И сегодня я хотел вернуться к такой теме. Тема, которая уже давно известна, но в последнее время ее как-то так задвинули на второй план. И тема это круглые числа. Я, честно говоря, в последнее время тоже перестал в это верить. Но вот последние события и сделка, которую я покажу, она мне, собственно, навела на мысль, что а почему бы и нет. Итак, давайте посмотрим круглое число что такое выбираем какое то вот прям а, например, если у нас есть фьючерс там на индекс ртс и например а, сколько там его цена давайте посмотрим берем фьючерс ртс вот, 85 сейчас вот 550 там где-то 85 600 круглое число здесь будет например 190 или например 200 200 такое, 200 тысяч. 200 тысяч такое прям вот а, круглое число, которое, ну, все его как-то ждут, все его как-то надеются, что оно будет. И вот если мы пойдем к 200-200 тысяч, то большинство трейдеров просто непроизвольно будут шортить. Почему? Потому что, ну, им кажется, что вот это вот некая цель, которую многие ставят и к ней стремятся. Да, действительно, так и есть. Так это или не так это, ну, каждому судить, каждый судит а, по своим результатам, по своим ну, субъективным мнениям. Но ну, вот сегодня я хотел показать одну сделочку на Сбербанке, и вы сами для себя решите, круглые числа не работают или не работают. Но ну, давайте посмотрим. Итак, смотрим. Пятое число. Открывается рынок. Открывается рынок и фьючер Сбербанка, ну как обычно утренняя проторговка никакая. 10 часов открывается рынок, приходят трейдеры на рынок. Открывается фондовая секция, и, соответственно, поэтому активность появляется и на фьючерс. Мы дергаемся вверх, это 5-минутный график. И дальше ну, 253, падаем на 3 рубля. На 3 рубля акция падает, и мы отталкиваемся, смотрим на график 35 тысяч. Там э, про рассказывание здесь, ну, точнее, про -то уровня, по-моему, 2 или 3 пипса. То есть практически в 35 тысяч мы ударяемся, не отскакиваем, проторговываемся и просто улетаем вверх, улетаем вверх к 36. Вот 36, к сожалению, не дошло, опять же, чуть-чуть, сейчас мы на график посмотрим, сколько там был недоход. После этого рынок ни много ни мало откатывается на 200 пунктов, это, больш... это приличная нормальная цель по Сбербанку. Проторговывается, пробивает 36 тысяч и улетает дальше вверх. Ну, и вот теперь судите, работают или не работают круглые числа. При этом стоп здесь, ну, 50 пунктов. 50 пунктов. Вот 35 тысяч 34 950 стоп стоял. Здесь тоже стоял стоп. И, соответственно, стоп здесь в данном случае выбивается. Цель. Стоп с пер... Как бы не стоп, профит с переворотом. Надежда на то, что от 36 тысяч тоже будет отскок. И стоп сработал. Но здесь, наверное, уже идея-то она неправильная, потому что отскок-то вот от 36-ти уже был, 200 пунктов, просто идет, пошел тренд восходящий, и вот отскок был 200, это очень хороший отскок, и ну что, собственно, еще ждать. Ну, давайте посмотрим теперь на график, что там происходило. Переключимся на Сбербанк. Пятое число, давайте вернемся к пятому числу. И у нас пятое число так сейчас 5 5 вот так вот оно пятое число сейчас я откручу на начало дня это минутка ну чтобы посмотреть более детально что здесь все происходит вот оно открытие дня сейчас мы докрутим до 7 утра и посмотрим ну, кстати, можно объем. Почему здесь нет объема, не пойму. Обычно объем — нет рабочий инструмент, рабочий индикатор. Ну, не знаю, многие называют его индикатор, не индикатор. Находится он, по крайней мере, в индикаторах. Вот он объем. Добавить он в отдельной области, как обычно. Ну, такой огромный объем нам не нужно. Вот рынок открывается и спокойно находится в боковике никого нету на рынке дальше приходят трейдеры 10 часов и дальше идет смотрим low 34 998 2 пипса два пипса мы пролетаем после этого такая нормальная проторговочка тут главное не торопиться но конечно большинство покрылись будут вот, смотреть 35 3 рубля да, тут хорошего здесь вот можно покрыться. Хотя вот обратите внимание, вот если смотреть по объемам, ну вынос вверх, ну никаких крупных объемов не было. Техническая коррекция. Кстати, кто хочет наносить уровни, ну просто смотрите, идеально. Пробой, отскок от уровня. Дальше смотрим, что с, с рынком происходит. И рынок просто улетает вверх. Вот работа уровня. Я вам скажу честно, уровня 35 тысяч, его вот как такового на истории не было. То есть, если вы возьмете самостоятельно график, открутите, построите на истории уровня, конечно, 35 не было. Был уровень поддержки, но чуть ближе, чуть рядом, рядом с 35 тысяч. Идея была чисто вот круглое число. Давно от круглого числа я не играл. И вот идея, давайте попробуем, а как круглые числа работают. поддержка оттолкнулись и улетаем на, на 36 тысяч. Давайте посмотрим, что здесь происходило. Так, хай свечи смотрим. 12 пунктов не нашли. Ну, то есть профит просто был виден в стакане. Вот он прям рядышком. Вот если смотреть, 61. Ну да, всего там 5-6, наверное, шагов. Рядом фактически от уровня оттолкнулись. И ушли в хороший отскок. Вот это хороший отскок-то. Просто не каждый день такие движения происходят. На самом деле, по Сбербанке поймать рубль, это уже ну, такая внутренняя цель. хороший рубль. Рубль полтора. вот А тут получается отскок 2 рубля. Дальше. Проторговка, проторговка, проторговка. И вот здесь вот а мы заходим на уровень. Пробивается он. И от него просто дальше опять улетаем. Еще на сколько? Ну, тут конкретно. То есть, уход вверх. Ну, если посмотреть дальше. По-хорошему здесь надо было стоп с переворотом ставить, чтобы улететь со Сбербанком дальше на... Ну-ка, давайте 37 тысяч посмотрим. До 37 тысяч еще, в принципе, не долетели. Вот, пока не долетели. Вот такая вот идея и как видите в данном случае вот работа с круглыми числами она как видите еще ну имеет право на существование ну конечно пересидеть такой ну во первых 10 рублей это большое движение хотя вот за последние там наверное пару месяцев 10 рублей на сбербанке вообще стал такой нормальной величиной потому что ну сбербанк просто трендовый стал инструмент ну, если, соответственно, кто-то хочет продолжать торговать на сложной нефти, на сложнейшем индексе фьючерс РТС, да, если кто-то хочет по-простому, то Сбербанк прекрасный на текущий момент, ну, я говорю всегда, на текущий момент, хороший инструмент, на нем приятно работать, на нем несложно сейчас зарабатывать денег. И если посчитать, что получилось, ну, вот прибыль в сделке, ну, тут опять, тут опять получаются какие-то фантастические цифры, ну, 1000, да, минус 52, 6 контрактов, 5-700 и получается 15,8%. Кто хочет зарабатывать такие проценты каждый день, сразу скажу, нет, это невозможно. Такие проценты каждый день у вас не получится, но зарабатывать, например, такую сделочку делать один раз в неделю, ну, вполне возможно. Возможно, конечно, на разных инструментах, если вы работаете, но вы, если будете внутри дня торговать, то есть у вас не скальперские сделки, но вполне можно отслеживать там пяток инструментов. Самые основные инструменты, они известны. Сбербанк, Газпром, фьючерсы на индекс РТС, нефть, рубль-доллар и золото-серебро, скажем так. Ну, серебро поменьше, ликвидность золота вполне возможно. Вот, выбрать себе пяток инструментов и с ними работать. Будете с ними работать, будете лучше знать эти инструменты, будете знать, как они формируют зоны поддержки, уровни зоны поддержки, сопротивления. Какие на них ставят стопы. И какие ловить можно на них профиты да, волатильность будете мерить и смотреть ее из за дня в день вот а так в принципе и можно работать если у кого какие-то интересные идеи появляются присылать свои сделки я с удовольствием прокомментирую спасибо всем за внимание не забывайте поставить лайки если вам понравилось и приходите через неделю что-нибудь еще интересное обязательно на рынке появится Потому что на рынке постоянно что-то появляется, на рынке постоянно есть возможность заработать и зарабатывают те, кто продает, продолжает упираться и продолжает на этом рынке искать сделки, искать выгодные моменты. И не ограничивайтесь только дневной торговлей, обязательно не забывайте про... Инвестиции. Не забывайте, что существуют еще и другие инструменты, такие как, например, опционы, которые очень очень интересны. Всем спасибо за внимание. До свидания.